Привет! С вами студия онлайн-сведений и мастеринга E-Comics Master. В этом видео мы поговорим о том, как правильно свести рэп-вокал с минусом. Я знаю, вы видели уже миллион таких видео, но, пожалуйста, потратьте еще несколько минут, и результат вы просто полюбите. Прежде чем рассказывать что-то типа «теперь я беру свой любимый эквалайзер» и так далее, и так далее, я хотел бы объяснить базовые положения, которые помогут избежать откровенно неправильных решений. Или, по крайней мере, добиться наилучшего результата с тем, что уже есть. И первое, и, пожалуй, самое важное, что хочу отметить, это то, что биты часто продаются уже невероятно максимизированными. С позиции дальнейшего сведения с вокалом это очень неправильно и откровенно плохо. Натуральной динамики, натуральных транзиентов в них уже нет. Биты просто расключены лимитером, и если никак не исправить ситуацию, то конечный микс получится так себе. Допустим, у нас как раз такая ситуация. Послушайте эту песню. Приблизительный баланс выставлен, но расплющенный бит все равно звучит мелко на фоне некомпрессированного вокала. Мой выбор в в кармане баксы для в запасе для тачек, но я скоро Итак. Какие мои первые шаги, чтобы заставить их звучать вместе? Забудьте об эквализации, о сатурации. Первым делом я стараюсь частично восстановить динамику вита. Чтобы создать запас для обработки, я понизил его громкость на 12 дБ. И вот теперь я беру свой обожаемый Transx от Waves, обладающий феноменальной гибкостью настройки. Чувствительность на максимум. Duration. Параметр, эквивалентной атаки компрессора, примерно 40 миллисекунд. Позже, если что, подстроим. Релиз на минимум. Мне нужно просто вернуть щелчки барабанов. Теперь восстанавливаем транзиенты, пока не вернем, скажем так, большое звучание биту. Мой выбор глючи, в колонках кучи, в кармане баксы для аутши, в запасе банчи, для элитных тачек, продакшн качи, но я скоро маску, как не. Теперь можно подстроить значение. Мой выбор глючи, в колонках кучи. В кармане баксы, для аутшихи, в запасе панчу, для листных тачек, продакшн качу, но я. Проверяем. Мой выбор глючи в колонках кучи. В кармане баксы, для altши, в запасе панчу, для листных тачек, продакшен качу. Но я скоро маску, намного лучше, правда? Продолжаем возиться с бетом. Мне все еще не нравится, как бит и вокал ложатся вместе. Довольно яркие клейпы конфликтуют с голосом. Не помешает немного освободить пространство эквалайзером, и я вырезаю немного верха в мид-канале. Проверяем. Мой выбор гучий. в колонках хучий. в кармане баксы, для в запасе панчи, для элитных тачек, продакшн но я скоро маску. Звучит намного лучше. Вот теперь можно заняться и вокалом. Сразу же применяем DSR. Это, в принципе, стандартная практика. Кроме того, я не хочу, чтобы сибилянты конфликтовали с явно цикающим хетом. Выбор вьючий, в, вьючий, в кармане баксы для Чуть подрежем низ, чтобы вокал лучше ложился с битом. Совсем немного. Итак, все лишнее убрали, теперь можно добавить цвета. Начну с Exciter Revival. Мой выбор глючи, в колонках кучи, в кармане баксы, для алчных сучек, в запасе панчи, для элитных тачек, продакшн качи, но я скоро маску, как ни старайся, я Мы пока не занимались динамикой вокала, поэтому дальше идет компрессия. Для этого вокала я выбрал Bass Driver, замечательный оптический компрессор от Nomad Factory, который к тому же дает богато окрашенную нижнюю середину. выбор глючи, в колонках кучи, в кармане баксы, для алчных в запасе панчи, для элитных тачек, продакшн качи, но я скоро маску как ни с... Как по мне, вокал еще немного торчит над музыкой, и еще чуть-чуть компрессии не помешает. Слушаем до мой выбор ключчи в колонках кучи в кармане баксы для алчи и после мой выборчи в колонках кучи в кармане баксы для ал в запасе я вполне доволен результатом. добавлю всего пару мазков чтобы придать вокалу еще большей гладкости в в колонках хучи, в кармане баксы для Уже очень и очень неплохо, но бит пока все еще доминирует над голосом. Можно, конечно, просто понизить его громкость, но потеряется жирность микса. К тому же вокал снова будет торчать над музыкой. И вот за что я люблю Ableton. Рэк аудиоэффектов, позволяющий применять параллельную обработку прямо на треке инструмента. Нам нужна параллельная компрессия, и я жестоко расплющиваю вокал компрессором, чтобы подмешать этот сигнал к основному. Таким образом, основной вокал сохраняет натуральную динамику, а подмешанный добавляет ему устойчивость в миксе. Как бонус, имеем дополнительные гармоники, придающие еще больше цвета звучанию вокала. Мой выбор гучи, в колонках хучи, в кармане баксы, для алчных сучек, в запасе панчи, для элитных тачек, продакшн кача, но я скоро москвич, как Уже почти готово. Последний штрих, добавляем еще больше гармоник с помощью параллельного дисторшена, чтобы вокал надежно занял свое место в миксе. Совсем, совсем чуть-чуть. гучи в колонках хучи в кармане баксы для мой выбор гучи в колонках хучи в кармане баксы для ал в запасе панчи для элитных тачек продакшн качи но я скоро масло вот теперь то что надо звучит отлично но пока суховато. Явный звук реверберации, как по мне, здесь не нужен. Поэтому добавляю совсем немного, чтобы она больше чувствовалась, чем была явно слышна. Обратите внимание на довольно большой пределей. Обрезаю очень много низа, мне нужна только верхушка реверберации. Сибилянты мне тоже не нужны. Они только загрязняют хвост реверба и делают его резким. Давлю их агрессивно настроенным десером. И совсем уж последний штрих. Снова расплющиваю ревербер компрессором. Выбор Ючи в колонках кучи, в кармане баксы для алчных кучек, в запасе панчи для элитных тачек. Продакшн-каче. Но я скоро маску. Как не старайся, я буду круче, чем. Готово. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Большое спасибо за просмотр! Вступайте в мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы следить за новостями и свежими уроками. Ссылки в описании. С вами был Илья Кутихин. До скорых встреч. Как ни старайся, я буду круче, чем больше треков, тем будет лучше. Читаю рэп, пока ты мамин мальчик, тебя не прет. Держи мой средний пальчик,